Доброго времени суток! Я Игорь Черноусов. приветствую вас на страницах своего тренинг-центра. Этот видеоурок посвящен очень популярной, важной, актуальной на сегодняшний день теме, теме продвижения групп в социальных сетях. Конечно, продвижение группы ради продвижения группы для участников нашего тренинг-центра – это бессмысленное занятие. Все-таки мы продвигаем свои ресурсы в социальных сетях только с одной целью – это привлечение клиентов в бизнес. Поэтому и говорить о продвижении групп, о раскрутке групп и других ресурсов в социальных сетях мы будем только с одной точки зрения – как, используя эти ресурсы, привлекать клиентов в свой бизнес. Тема продвижения в соцсетях кому-то может показаться уже запиленной, дальше некуда, но сейчас эта тема приобретает или получает второе дыхание. Почему так актуальна сейчас услуга продвижения в социальных сетях? Вот если вы помониторите предложения, которые сейчас есть в интернете, вы увидите, что колоссальное количество появилось именно СММ-агентств. То есть агентств, которые предлагают вам продвижение именно в социальных сетях. То есть если раньше... Агентства предлагали создание сайтов и продвижение сайта, да, то сейчас вот очень много агентств, которые специализируются только на продвижении в социальных сетях. Ну а если вы посмотрите на ценники, которые закатывают эти SM агентства, вы поймете, что эта услуга, мягко говоря, не 3 рубля стоит. Почему такое количество предложений по smm продвижению? Почему это актуально? Ну, причин можно привести достаточное количество. Возможно, вы добавите какие-то причины из личных опыта Я назову несколько. Сейчас практически любой бизнес, который себя активно пиарит, активно продвигает, он имеет официальную группу ну, в том же самом «Контакте», страничку в «Инстаграм» и так далее. То есть это считается не то, что модным, это практически сейчас необходимый атрибут. То есть, если у вас нет представительства в социальных сетях, то есть вы не социалити, то есть вы не активен, то на вас определенная скажем так, группа населения уже смотрит с каким-то недоверием. Либо, если у вас есть какая-то кривенькая группа, кривенько оформленная, с небольшим количеством подписчиков, например, это не добавляет трастовости вашего бизнеса. То есть, я не хочу, конечно, обобщать, но поверьте, такая ситуация сейчас есть и дальше людей, которые будут оценивать ваш бизнес именно с точки зрения, насколько вы популярны в социальных сетях, их будет все больше и больше, потому что ну, колоссальное количество людей, ну скажем так, переселяется жить именно в социальные сети. Но это не самое главное. Все-таки я считаю, что самый главный вопрос – это деньги. Многие, конечно, считают или называют клиентов из социальных сетей, и социальные сети – это источники бесплатного трафика. Это, конечно, далеко не так, потому что это далеко не бесплатный источник. Чтобы он начинал приносить вам какие-то дивиденды, требует тратить колоссальное количество времени, а это самое дорогое, использовать средства автоматизации, и чтобы быстрее выйти на какой-то результат, естественно, вкладывать и живые деньги. То есть это не бесплатный источник, не надо себя обманывать. Вот почему именно деньги являются, с моей точки зрения, таким ключевым фактором, что люди повернулись к социальным сетям. Все достаточно просто. Вот те, кто хотел по-быстрому, по-простому, в кавычках, да, привести клиентов в свой бизнес из Яндекса, из контекстной рекламы Яндекс или того же самого Google, то они столкнулись со следующей проблемой. Во-первых, клиенты приводят не очень качественные то есть они мало знают о вашем бизнесе. И цена этого клиента, мягко говоря, становится ну, для некоторых просто заоблачными. То есть получается какой-то цыганский бизнес. То есть мы все что-то делаем, да, но остаемся с наваром от яиц. То есть хочется, конечно, в рекламу, в привлечение клиента вкладывать поменьше, да, а с клиента получать побольше. Но более дальновидные люди понимают, что клиенты в бизнес, они нужны всегда. Не должно быть какой-то зависимости, Если у вас деньги на контекст, либо нет. То есть, если у вас клиенты, либо нет. Клиенты должны идти постоянно. И вот раскрученная группа в той же самой социальной сети, она вам начинает приносить клиентов именно постоянно. Но! Обратите внимание, каких клиентов приносит вам группа и каких клиентов приносит вам та же самая контекстная реклама. Вот Мне бы хотелось донести до многих принципиальные отличия. Контекстная реклама в первую очередь ориентирована на людей которые могут быстро принять решение. То есть, например, человек зашел на ваш одностраничный сайт и прям быстро принял решение, что да, я вас покупаю, либо, например, я заказываю у вас эту услугу. Но вот таких людей по статистике, ну правда, как отведется эта статистика, не могу вам сказать, но такая статистика есть, что вот людей, которые быстро принимают решения, их меньшинство – по статистике их меньше десяти процентов да конечно для многих бизнесов из-за вот такого колоссального трафика который ну, генерит реклама в яндексе в принципе этих десяти процентов хватает для того чтобы получить нужное количество клиентов в ваш бизнес но я считаю что как то чересчур нерационально делать ставку на, на клиентов только из этой узкой категории в 10%. Особенно если ваш бизнес привязан к какой-то территории. То есть вы не можете, например, по всей России или по, всей, по всему миру из-за специфики вашего бизнеса обслуживать клиентов. И делать ставку только вот на эти 10% это ну, крайне неправильно. А вот большая часть народа, эти вот 80%, опять же, если верить той же статистике, это люди, которые принимают решение не сразу. То есть они думают. Им нужно несколько раз натолкнуться на вас, получить там кучу подтверждений, что вы именно тот человек, который нужны. И вот для того, чтобы люди ну, думали в правильном, скажем так, направлении и в удобном для, на, для нас месте, как раз и лучше всего использовать социальные сети. Вот именно в социальных сетях, если вести правильную политику, можно провести клиента по всем этапам, то есть от полного незнания, недоверия к вам, к этапу, что вы, да, именно тот человек, который нужен, и именно у вас я куплю или закажу нужную мне услугу. Вот я считаю, что это основные критерии, которые как бы снова поворачивают людей от простого, скажем так, источника трафика, как Яндекс.Директ, но ну, опять же в кавычках простого, к, к развитию ваших ресурсов в социальных сетях. И вот именно о том, как развивать, своей группы в социальных сетях и посвящено это видео. Что конкретно в этом ролике будет? Я расскажу, что вы должны четко понимать, если вы решили привлекать клиентов из социальных сетей, чтобы у вас не было никаких ну, не сбывшихся ожиданий, чтобы вы потом не разочаровывались, не говорили, что Привлечь клиентов из интернета нельзя, это все бред. То есть нужно четко понимать, что вы получите и что для этого необходимо делать. Второе, о чем я обязательно расскажу, это какие параметры или какие критерии позволяют вам оценить, в том ли направлении мы движемся. То есть если вы делаете сами работу по продвижению в социальных сетях, то есть вы должны оценить вот эти ваши многочасовые сидения за компьютером, а ковыряние в этих социальных сетях, оно вообще в том направлении вы ковыряетесь. А если вы кому-то платите деньги, то вы тоже должны понимать, то есть вам в правильном вам, вас направление ведут. То есть туда ли вас героический Сусанин ведет еще там за тридцаточку в месяц. Критерии очень простые, ими надо обязательно пользоваться. Конечно, большую часть урока я посвящу именно конкретным шагам, что необходимо делать для того, чтобы развивать вашу группу. Сразу хочу сказать, если вы хотите развивать группу качественно, нужно использовать все эти шаги. Да, возможно, на каких-то вы сделаете приоритетными для вас, вот, но использовать все нужно обязательно. Урок о социальных сетях у нас далеко не первый в списке наших видеоуроков по социальным сетям. Я, конечно, не буду останавливаться на каких-то мелочах. Я считаю, что вот к этому уроку вы уже должны подойти подготовленными. То есть у вас уже должен быть опыт в продвижении своих профилей. И на какие-то мелочи я тут обращать внимание не буду. То есть я уже подразумеваю, что вы это знаете. Если вы что-то не понимаете из того, что я буду рассказывать народ, ну тогда вы перепрыгнули на этот видеоурок и вы сделали хуже только самому себе. То есть информация должна поступать исключительно дозированно, порядке усвояемости и понимаемости. Урок, как вы понимаете, будет достаточно большой, поэтому, если вы смотрите его с YouTube, разверните описание видео, там будет тайминг рассматриваемых вопросов. Но если вы смотрите со странички видео нашего тренинга-центра, то на страничке каждого видеоурока тайминг видео видеоурока дан полностью. Так как очень много людей хочет получить какие-то результаты быстро, но ну вот есть такая у нас часть населения, я покажу достаточно простой способ, который позволит вам, но ну, во всяком случае Смитировать или быстро выйти на какие-то видимые параметры успешности для вашей группы. Именно для этой цели я заказывал и Влад Петров создавал два шаблона на Зенопостере. Возможно, кто-то, посмотрев видео по каждому шаблону, видит его очень узко. Я их создавал для того, чтобы собрать вот такую цепочку в продвижении группы, паблика, встречи, вашей странички в социальной сети. Вот именно комплексное использование двух этих шаблонов позволяет достаточно быстро и просто выйти на какие-то видимые показатели успешности. Значит, все примеры в нашем тренинг-центре сейчас, на данный момент, для социальной сети ВКонтакте. Но все, что я буду рассказывать и показывать, вы можете использовать для любой социальной сети, потому что принципиальных отличий ну, не будет. Ну и чтобы закончить вступительную часть, я скажу следующее, что я буду стараться рассказывать о социальных сетях просто. Я не буду использовать никаких американизмов, притягивать какие-то, извините за выражение, в кавычках, открытия, для социальных сетей, потому что ну реально ничего нового, принципиально нового сделать невозможно. То есть можно просто старое обернуть в какую-то новую оболочку да, и преподнести это как новое какое-то открытие, которым никто никогда не пользуется. Я встречал различные курсы, которые именно вот так вот преподносят то, что они делают. Принципиально нового вообще ничего нет, и вообще ничего умного, заумного в социальных сетях нет, потому что люди, которые сидят сутками в социальных сетях, их можно назвать как угодно, понимаете, но только неумными. Это не первое, что приходит на ум, на характеристики. Поэтому все, кто пытается вокруг продвижения в социальных сетей создать такую ауру сложности какой-то заумности, это все делается ну, специально просто с одной только целью, потому что в первую очередь это занимаются люди, которые оказывают услуги в продвижении в соцсетях. И если они вам выкатывают ценник, например, 30 тридцаточку в месяц, да, то есть нужно за что-то брать деньги. Если вам скажут, что это вот вообще три копейки просто, ну Возникает вопрос, а за что тогда такие деньги? Поэтому, друзья, давайте не будем искать сложности там, где их нет, и будем все делать по-простому, потому что где сложно, там и ломается. Итак, начинаем.